Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 6 июля 2017 года. Канал Артподготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из разлива. До новой исторической эпохи осталось 121 день. И это очень хорошо. Потому что это не, не так много. Так, значит, сейчас я включу интересную вещь. Значит, вот, а как ее показать эту интересную вещь? Оно есть у нас там на фотографии или нет? Уведомление этого комнадзора. Ладно, я ее зачитаю. Значит, получено уведомление Роскомнадзора об ограничении доступа к информационному ресурсу на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятий, проводилось нарушение установленного порядка, идентификатор записи 56002HB или НВ, я не знаю. И вот в соответствии с законом федеральным и так далее, и так далее, Информация, размещенная на информационном ресурсе 511-2017.орг, содержит призывы к массовым беспорядкам осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. И, короче, в этом Роскомнадзоре порешили закрыть сайт 511 орг, да, ну еще какие-то. Другие сайты а, также порешили закрыть, потому что вот а, они там экстремистские, террористские и везде об этом написали, но про наш сайт нигде не написали. То есть написали про какую-то там джип хатан про что-то еще, что они закрыли, а про наш сайт ничего, да? написали про правый сектор, написали про спутник и погром. А про 5.11 ничего не написали. Но я спешу вас обрадовать, наши дорогие соратники, письмом, которое нам написали те, кто, в общем-то, держит сервак, на котором наш сайт. И вот я прочту это письмо. Здравствуйте, дорогой наш пользователь. То письмо, что я отправил вам на почту, Видимо, скорее всего, фейковое. Но оно не фейковое, это реальное письмо Роскомнадзора, так как в нем указанный домен является подлинным. Еще там прикреплены файл, файлы к сообщению неизвестного формата. Думаю, вам самому все понятно. Мы в данном случае ни в коем случае не будем отказывать вам в наших услугах, так как вы являетесь нашим клиентом и не совершаете ничего противозаконного. А если же активизм не нравится правительству Российской Федерации, то я могу посоветовать им хорошего психолога. У нас в Иордании или в Европе. Вы под нашей защитой. Приятного вам рабочего дня. Так что спасибо нашим друзьям. Из Иордании, и, в общем-то, можно э, считать, что эти ребята, я имею в виду Роскомнадзор, фейковые. Видите, ну, я понимаю, почему они написали про фейковые. Они же понимают, что это никакой не фейк. Ну, говорят, ну, фейк, представляете, вот такие они фейковые. И так, в общем-то, и воспринимают Путина как фейкового, да, есть такой вот царь фейковый. И многое другое воспринимается исходящая из путинской россии как фейк так что мы продолжаем работать 5 11 17 в общем никуда не девается и даже роскомнадзор не может ничего заблокировать Представляешь, как, как расписывается, но ну, тогда вот но ну, не могут они этого сделать ну, и не присылали бы вот этой херни, ну, зачем они ее шлют? Но ну, это же просто смешно, то есть, они пытаются победить интернет, да, как тот прапорщик, поезд стой раз-два, еще хуже даже. Так что, ну, какая, какая вот, ты знаешь, мне с одной стороны смешно вроде, как приятно, а с другой стороны, ну, как-то унизительно, а? Ну, представляешь, вот в России правят вот такие абсолютно ничтожные люди, и, и, и масса ватников, говорят, а что мы можем с ними сделать? Вот с этими совершенно бездарными ничтожествами, что мы можем с ними сделать? Ну, в туалет их спустить, как, в общем-то, положено поступать с тем, чем они являются. вот и Не эконом развития? Россия назвала холодную погоду основной причиной роста безработицы в мае. Да, и вообще. И об этом говорится в отчете ведомственно, опубликованном четверг, 6 июля. Из-за непогоды снизились темпы роста занятости в сельском хозяйстве, в гостиничном и ресторанном бизнесе, отмечается в материалах министерства. Да, очень весело, что завтра объявили самый холодный день в году. Ой, в году, извиняюсь, не дай бог, самый холодный день в июле, да, будет температура до 8 градусов. Я помню, в мае сказал, что грядет морозное лето 2017-го, так оно и получается. Представляешь. И Роскомнадзор заблокировал, а у этом. Читали, да, все никак мы не, не оторвемся с радостью от этого заявления. Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве. Представляешь, что есть некое дело о самоуправстве в том месте, где может быть только могут быть гражданско-правовые отношения. Оказалось некое какое-то самоуправство и провели обыски. Ну, я так понимаю, что... Штабисты Навального они в этом самоуправстве не принимали участие. То есть, якобы они сняли у ненадлежащего лица... Ну и разбирайтесь с надлежащим лицом. Причем здесь обыски у Навального. То есть, представляешь, А вот представитель этого владельца помещения, захваченного якобы штабом Навального, сказал, что мы их вообще не знаем. Не, ну ради бога, он может не знать, но... А, а к Навальному-то какие к штабу его претензии? Ну ловить там того, кто что-то как-то не так сдал. Хотя я сомневаюсь. Я думаю, что это все полная фигня. И, и у... там же заявили, что был избит полицией волонтер. Ну, не заявили, жестоко. я так понимаю, что реально он госпитализирован в институт Склифосовского, его обвинили в неповиновении, и можно тут ванговать следующее, да, то есть обычно, когда полиция кого-то избивает, потом этого человека пытаются привлечь, чтобы себя обелить к уголовной ответственности за то, что не он вроде, не его избили, а вон он вроде бы избил. Так что, в общем-то... Я думаю, что парни этого надо спасать. И в штабе Навального и... в, в, в где сообщили об изъятии листовок. И вообще такой рейд прошел, потому что в субботу-воскресенье э, навальновские штабы планировали массовые мероприятия по всей России, поэтому заготовили листовки, всякие стикеры, кубы, там, да, кубы и так далее. Все это забрали, но это все равно, я думаю, не отменяет никаких мероприятий. И вот со штаба в Москве изъяли 205 тысяч газет и листовок. Видишь, какие молодцы эти. А значит, для того, чтобы проверить на экстремизм. Для того, чтобы проверить на экстремизм, не хватает одной листовки. Ну, нужно изъять 205 тысяч. А Нижегородскому штабу Навального перевозчики не отдают груз. То есть, такие замечательные перевозчики... Ну, в общем-то, я думаю, что скоро власть изменится у этих перевозчиков. В общем, они не будут перевозчиками. Я думаю. Вот люди, которые влазят в эту фигню, знаешь, они даже читать не умеют, как в том анекдоте. Ну, зачем ты лезешь? Ну, выполни то, что положено по закону, и не будешь ты потом никак страдать. Если не знаешь, как поступать, поступай по закону. И все, и будет все нормально. В любом случае, ты отмажешься. Вот Левада Центр увидел резкий рост рейтинга Единой России и что число желающих проголосовать на выборах за Единую Россию увеличилось с 55 даже тут, говорят, тут пишут, что подвисает лагает сайт так. ну У нас все равно других вариантов нет так что продолжаем вещать Задолбался, пишет обновлять такие вот дела ну сейчас ответниц ага. ну в такой в такой ситуации вы уже знаете как поступать просто перезагрузитесь да обновить страницу и начинайте смотреть ну, на несколько секунд раньше то есть позже да Левада-центр, да? Угу. лева центр увидел резкий рост рейтинга Един России. А вот. вот рейтинги всех остальных партий снизились. И это эксперты объяснили как политическим застоем после думской кампании. Да, я, кстати, хотел, вот тут пишет, Хотел сказать, что а... Очень часто в чатах каких-то пишут, ну, вернее, не в чатах, а в почте пишут, вы нас не читаете. Я читаю чат, но я читаю только один чат, тот, который на канале «Артподготовка». То есть, это мой канал, это не «Зеркала», на котором там 133 тысячи подписчиков. Поэтому я вас прошу, подписывайтесь на канал, а не на «Зеркала». Да? И смотрите на канале, то есть, в оригинальном варианте я буду читать Ваши, так сказать, Попрос. комментарии, вопросы и так далее. Старайтесь так делать. Это увеличит рейтинг канала. И, в общем-то, я думаю, всем от этого будет лучше. Да, и я не верю, конечно, что у «Единой России» там рейтинг 63% по той простой причине, что я убежден, если мы выйдем на улицу и спросим 100 человек, не то что 63%. 63 человека пошлет нас в самой грубой форме, остальные пошлют в мягкой форме. То есть хорошо, если 6 человек скажут, что ну может быть, понимаешь, и то это потому, что они там какие-то учителя, врачи и так далее. Да. Москалькова сообщила о получении ответа от СКР по преследованию Геев в Чечне. Да, и ты знаешь, что сказал Сказал Следственный комитет, что не обнаружили. Да, говорит, классно. Факты, все, да. Там, там все классно, вообще ничего не обнаружили. Там есть некие фамилии убитых, да, погибших. Он говорит, ну, будут они разбираться, да, там будут по этим конкретным фамилиям, то есть, пока не разобрались. Так что пишут банти странных троллей. Да, я с вами абсолютно согласен. Банти. Банни. Взрыв на электростанции оставил без света четверть населения Томска и из аварии на подстанции Восточная, которая располагается на улице Энергетических. Да, вещь 150 тысяч из-за пожара. Причем... Опять те же самые адреса, вот я обратил внимание, что самые несчастные всегда страдают от пожаров по улице, которая называется Сергей Лозо. Потрясающее да, совпадение, вот я, это тот, который, который в паровозной топке, топке да, сожгли, поэтому как-то это странно. Вот Обратил внимание, что если вы погуглите, вы столько пожаров на улице Сергея Лозо, и, кстати, не очень много в России, вот пожар вспыхнул на лакрашечном заводе под Петербургом, не знаю как там улица называется, в детском саду Янтарного нашли боеприпасы, то есть вот так, ну там, я понимаю, так, в Калининградской области очень много осталось боеприпасов, так что в этом... В общем-то ничего такого странного нет И жители 106 населенных пунктов Татарстана Несколько часов оставались без света Тоже видишь со светом какие-то проблемы В Татарстане бык напал на пьяных грибников И погиб один человек Это в общем-то серьезная трагедия Нужно очень внимательно быть к животным К животным в последнее время очень жестко себя ведут по отношению к, люд... к людям, да? в том числе слоны, быки, лоси, там кто хотите. Но это яркий показатель, когда у людей в сознании происходят какие-то очень тяжелые, напряженные состояния, массовые, да, mm -hmm. то это сразу отражается на природе. То есть там дельфины теряют ориентиры и приплывают на мель, киты выбрасываются на берег. И как это объяснить? Ну, явно сдвиги какие-то происходят в, в ориентации, связанные с геомагнитными полями. А я уверен, что люди могут своим состоянием внутренним точно, если это массовое состояние, то оно влияет на природные процессы однозначно. Да, тут видишь, пишут, что все висит. Но я думаю, что действительно тут люди уверены в том, что глушат, так оно и происходит. Конечно, сейчас э, вот кто-то пишет, что как-то я там плохо с ним поступил. Ну, если э, как-то не нравится, возьмите, да, отключитесь. Какие проблемы? Я же не Путин. Меня всегда можно выключить, в отличие от Вовы. Это Вову не выключишь, да? Так что, да, она... На Зеленском съезде в Нижнем Новгороде после потопа сошел оползнь. 24-летний Нижегородец зарезал младшего брата за сигарету в общем, так, Такие новости, которые ну, еще много лет, немного лет назад казались бы каким-то фейком 24-летний Нижегородец зарезал младшего брата за сигарету и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Так. Ч где что-то прочитал я тут просто? То, что вот э Нижегородец. Ну, а, ну про сигареты-то мы уже сказали. В Нижнем Тагиле собаку отстреливали больше часа. Представляешь, не могли ни менты, никто собака такая всех покусала, а ее больше часа не могли застрелить. Прям как Путин. Наверное, кличка у него была «Путин». Всех погрыз, а никто никак не мог его пристрелить. Так что надо как-то это активнее быть. В центральноафриканской Республике в ДТП погибли почти 80 человек. Перевернулся грузовик. Представляешь, 78 человек погибло и 72 получили ранения. Сколько же людей было в грузовике, а? Просто жесть какая-то, да? И по 200 человек, что ли, в грузовиках ездят. В Малавии при праздновании Дня независимости погибли 8 человек, 62 ранены. В Индии потерпел крушение военный вертолет. И в Японии 15 человек пропали во время наводнения. То есть, видишь, не только у нас там что-то смывает, взрывается, переворачивается машины, но еще и в мире такое же происходит. Слава, ты обещал сначала зачитать донаты, да, сейчас мы зачитаем, 7 июля, станет самым холодным днем, мы это сказали, полиция задержала женщину, сбившую пьяного мальчика в Балашихе, ну, помнишь, да. то дело, которое Казал. якобы мальчик был пьяный, теперь оказался, э, теперь ничего не оказалось, Дело приняло очень серьезный оборот. Женщины это задержали, я так понимаю, от греха подальше, чтобы всех успокоить. А эксперт, который оценивал состояние мальчика, уехал спешным образом за границу? Ну, я думаю, что он это правильно сделал, потому что скоро его будут искать, потому что, ну, все-таки информационный мир, он не дает возможности э, такие вещи творить. Хотя, ну, путинцы творят, надо сказать, ну... Видишь, если это уровень не такой высокий, то есть уровень не самого Путина, то иногда сдают людей. В Пензенской области спасатели сняли девушку с газовой трубы. Вот девушка, как Россия, представляешь, прицепилась к газовой трубе и никак не хотел отдираться. Ее сняли. Я так понял, что она по газовой трубе лезла к себе домой, ну и повисло там вот так что нам когда власть возьмем придется как-то девушку Россию снимать с газовой трубы и давай тогда донат прочитай угу. а то мы обещали надо выполнять обещание давай давай обновление не не, не трогай пожалуйста вот это не надо трогать это вот не надо ага. вот. так Олег Коробкин, на наше общее дело не ждем а готовим. Спасибо, Сергей. Тысячу рублей присылает на сладкую жизнь в миграции. Славик, гуляй на круазет, сходи в Лувр, а то потом некогда будет. Нет, ну какой круазет, какой Лувр? Тут нет, где я, тут нет Лувра точно. Михаила Санкт-Петербурга присылает помощь Вячеслав. Канал ОМ-ТВ пустил в эфир запись 2014 года, где вы говорите о независимости Крыма от Украины. Может, это и есть причина того, почему вы в черном списке? Поясните вашу позицию о Крыме внятно. Что, позицию о Крыме? 18 числа, когда Крым, так скажем, 16-18 переходил в дек... марта. Я эту позицию открыто пояснил в... на артподготовке. Да? Мы выступили с Эдиком против, выступили с официальными заявлениями, но канал ТВ и там другие почему-то это не показывают. А показывают какие-то разговоры, которые были до того, как убежал Янукович. Это была досужая беседа то откуда вырвано в то время, когда у власти находился Янукович. То есть это не какое-то официальное заявление канала или Мальцева. Надо спросить ОМ ТВ, там у всяких этих придурочных этих дальнобойщиков, который два года занимался только тем, что вот эту вот запись нашел, откуда-то вырвал и везде ее таскал. Блядь. Ну засунь ты ее в жопу себе, эту запись. Что я могу пояснять? Есть, знаете, официальная, моя официальная точка зрения, да, которая высказана. Это есть разговоры такие на повышенных тонах до драки, да, и есть решение. Так вот решение было не поддерживать аннексию Крыма и выступать с самого начала, с самого начала, с 1 июня. То есть, когда Путин четвертого выступал и говорил, что там нет войск, мы говорим, что войска там есть. И выступали против этого, официально, да? И, и что, перед кем я должен оправдываться? Кому я что должен? Идите нахуй! Так. Ольга Саратов, моему сыну 18, и он вам верит, а я нет. Вы несете личную ответственность за всех, кто пострадает. Причем жертвы будут напрасны, что одиннадцатого ничего не изменит. Что вы скажете тем, кто вам не доверяет, Ольга? Ничего не скажу. То, что я сказал, вот по-прежнему, а, так сказать, вопросу. Что я могу сказать? То же самое могу сказать. Что такое? Нам буквально на одну секундочку надо выключить изображение, чтобы э, картинка не подвисала. Так что ну, не, не пугайтесь, это не прерывание трансляции. Нужно технически поддержать трансляцию, чтобы не было подвисаний. Странный вообще подход. Я вам не верю. Там что вы мне можете сказать? Ну не верите, не верьте, что я. Я вам что, Царствие Божие на земле обещаю? Что вы от меня хотите? Я человек, который хочет, чтобы в России люди жили нормально, по-человечески. Я вижу, что о, жизнь меняется, что мир меняется. И вот и... Что такое? И звука нет? На секундочку прервемся. Mm -hmm. Чтобы, да, извините. Сейчас Володя настроился... Все, неполадки да. удалены. Все в порядке поразительно. Ну, Насчет удалены, раз... я не совсем уверен. Так. Дальше. Олег Коробкин. Нет, зачем какой? Я уже прочитал. Ага. Вот. Бринк присылает нам помощь. После 5-11 выда выдадите настоящие паспорта и сможете. И э, и, Сожжете. И, завжайте. Сжжете Если внутренние паспорта, то я вообще не уверен, что они нужны. А если за грант спарта, ну что ж. Так, что там? Давай посмотрю. Читай. Так, Руслан Мякишев И присылает что, ну, как помощь. Все, ну, как же все они уже за, а, а, аля, <кх> за аля со своими гом, эти мразы, захлебнутся своей злобой. Всего вам доброго, удачи. Спасибо. Спасибо. Руслан Мякишев. Ну вкусняшки Кирилл из Зеленограда. Спасибо. Павел из Зеленограда присылает помощь. Дело движется за печеньки. Спасибо. Беляев Андрей присылает помощь. Командуй, капитан, наш вверх будет. Конечно, 100%. Спасибо. Валера из Вербилок присылает помощь. Илон Маск топит за прямую демократию, Причем за принятие закона 60%, а за отмену 41%. Я согласен. Да, согласен тоже. Как? хлопотун присылает помощь как насчет конкурса на создание сбор материалов по он вам не вин не вован после 5 11 17 оставьте акцизы на алкоголь пластиковую тару пороки для людей 17 от 17 до 55 лет безусловный доход сойдет 100 150 долларов ну вот. до 55 нет мне кажется это уже люди в возрасте я думаю, что какой-то более ограниченный. Александр из Саратова присылает 511 рублей 17 копеек. Друзья, поможем своим ребятам на передовой, которые рискуют свободой и жизнью. Это слава Марк, Окуни не другие. Даже, постой, если каждый, это уже, это уже на броневик. Спасибо. Так, давай дальше к новостям тогда перейдем. Потому что будем потом, позже... Зачитывать донат еще. Вот да. СМИ сообщают, что о задержании в Латвии и последующей экстрадиции в США российского гражданина Юрия Мар Мартышева. О причинах задержания пока не сообщается. Однако посольство России в Вашингтоне расценивает это так, как похищение. Ну, вот. Да, ну я тоже не знаю, почему его задержали. Пишут, что Некоторые СМИ написали, что его задержали в США Нет, не в США А в Латвии, конечно да? Так, опять у нас очень много Троллей, я прошу, баньте их Прям очень Жестко Очень жестко Потому что они загадили Весь Чат Так Таджикские власти официально подтвердили информацию о проведении спецоперации по задержанию близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмирода Халимова, два года назад примкнувшего к ИГИ. Да. Халимов объявлен в розыск соединенными Штатами и ООН. Я так понимаю, что родственникам достаточно трудно жить в таких местах, а родственникам тех, кто там объявлен ИГИЛом. И они хотели уйти за границу. Но я думаю, что это вообще их спровоцировали. То есть, там была провокация, в результате почти всех перестреляли. То есть, вот, когда обвиняют каких-то там экстремистов-террористов в жестоком обращении, ну, надо посмотреть, каким образом обращаются государства. С родственниками этих экстремистов и террористов Посмотрите, вот Интересно, как теперь Вы думаете Будет себя вести этот Халимов У которого перестреляли всю семью Ну, я думаю, что Он ответит процентов Так Что, включили? Да, все Ну, у нас, работает. да, у нас достаточно умные наши айтишники поэтому их трудно прессовать властям арабские страны объявили о продлении бойкота катара ну мы вчера говорили что катар отказался закрыть аль-джазиру отказался в отношении ухудшить с Ираном. Как это вот... Он мог их ухудшить. Совсем разорвать. Ну и так далее. Вот такие дела. Да, обратите внимание, висеть стал канал тогда, когда появились тролли. Ой. Да, представляете? Президент России Владимир Путин высоко оценил характеристики... Вот пишет тролль один, я его... Ну, забани на всякий случай. Мальцев, проект Кремля. Вот слышишь ты, тролль, а объясни хотя бы, а нафига Кремлю Мальцев? Ну, зачем? Ну, вот хоть, хоть одна выгода, вот хоть одна та, от наличия Мальцева, от того, что Мальцев моет мозги народу, да, что делает мозг более восприимчивым к критике. Зачем? Там есть Киселев, Соловьев, там, которые несут всякую чушь, да, этого достаточно. Зачем лекарь э, в стране прокажуна? Вот тут человек пишет, дядя Слава, сейчас идет наезд на Инет, блокирует все, что можно, и что нельзя. Не думали ли вы параллельно с Ютьюбом выходить и в радиоэфир на коротких волнах? У них ведь хватит ума заблокировать весь Инет. Да, во-первых, ну, у них не хватит, а во-вторых, вы с языка сняли, конечно, мы об этом не говорили, да, мы, мы хотим в ближайшее время на коротких волнах, как помните, было радио «Голос Америки» из Вашингтона, BBC, такой, «Совковый» такой вариант, но выходить на коротких волнах, это же очень интересно, представляешь, так что мы хотим, да, вы прям в точку попали. Путин оценил Х, и не просто Х, а Х-101, да, вот хорошая такая статья называется, Путин оценил Х, и еще оценит Х, так что, э, я не знаю, чем уж понравились ему ракеты Х-101, которые некоторые просто упали, вывалились из самолета, не запустились, упали, другие попали в бензоколонку в Иране, и тому есть подтверждение, хотя Иран никогда этого не подтверждал, но фотографии в интернете вы найдете И то есть те, которые должны были попасть по каким-то объектам, ну, может быть, какие-то и попали А какие-то точно не попали Константин Карбышев, чей Крым? Твой Крым, Константин, твой Все. Успокоился Успокоился вот. Путин, опять же, оценил, что операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия. Да. Ракеты упали некоторые непонятно куда. Да? Попали в бензоколонки. Самолет Су-24 был сбит турками с полпинка, что называется. Вертолеты сбивались просто на раз, что называется. Да? У нас... В поселке Скаловый, где я прописан, кстати, парни похоронили, если вы помните, который был сбит на этом вертолете. Так что, и это говорит о надежности российского оружия, а еще, а, в кавычках, да, а еще о надежности российского оружия говорит, что ни одна система ПВО российская ничего не сбила. Ну, может, только кроме израильского беспилотника. А все остальное, и то непонятно, беспилотник может вообще из автомата. Застрелили, да? А все остальное пролетело и выполнило задание, то есть достигло цели и ракетные удары, которые Трамп нанес, и авиационные удары, которые Нетаньяху нанес, все сработало. МИД РФ заявил о подготовке террористами в Сирии постановочной химатаки. Да. Я не знаю насчет постановочной химатаки. В постановочных химатаках обычно не, у, не умирают люди. А это люди умерли, и люди получили отравление. И проведены судебно-медицинские экспертизы, и подтверждено, что отравили их Зарином. Поэтому я не знаю, никак ничего не могу понять. В чем постановка-то? В чем постановка? Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с терроризмом в Сирии. Казалось бы, какая борьба с терроризмом? Путин собирается на G20 и вдруг звонит Нетаньяху. О чем он трет с ним перед встречей там с Трампом и со всеми? Обрати внимание, очень серьезные какие-то неформальные отношения у них. Я говорю, я не знаю, что знает про него Нетаньяху, но он явно держит его прям за шары. Видишь, перед какими-то серьезными моментами он там отзванивается, что-то спрашивает. Там. Про какую Сирию они говорили? Вовсе не про Сирию. Какая Сирия на накануне G20? Так что все это полный, полная ерунда. Израиль обстреливает Башара Асада, а Путин звонит и, я так понимаю, об этом не говорит. Так э, в чем секрет, не а не хотелось бы узнать. Вот просто еще раз зачитать донаты, э, потому что в начале эфира никто ничего не услышал, и ничего не было понятно, все было маленький. Хорошо, в конце Казатель, зачитаем в конце да. донаты. Трамп призвал Россию прекратить поддерживать враждебные режимы. Да, ведь Трамп выступил сегодня в Варшаве, и надо сказать, перед G20 он поехал в Варшаву. Это очень симптоматично. Э -э накал антипутинский в Европе, самый сильный в Варшаве, э обвиняет Варшава в гибели президента, своего бывшего президента да, Качинского, обвиняет Россию, э -э причем уже официально. Э -э да, а Также напряженность растет до такой степени, что... Э -э Происходит перевооружение, происходит э -э, значит, создание некой такой национальной гвардии Из бывших военно-спортивных клубов и так далее и Приведение в общем войск польского в серьезную боевую готовность Все это вот происходит э -э, еще на фоне принятия законов об уничтожении памятников коммунизма, ну имеется в виду в том числе и памятники советским солдатам, что болезненную реакцию вызвал в России. И Трамп приезжает туда, выступает, если вы видели, за стекла, такой за стеклом. Но ну, интересно, конечно, то есть не хотят, чтобы Трампа застрелили, да? И он говорит о России, которая Ведет себя в Европе дестабилизирующе. И обещает бороться с этим дестабилизирующим поведением. И не допустить. Он обещает превращение Европы в заложника России. Имея в виду, что э, Россия обладает ядерным оружием. И пугает там своими эскандерами. Да? И в общем-то Трамп достаточно откровенно выразился он сказал мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России и казалось бы вот лучше было бы промолчать в Москве но высказался Песков и знаешь что Песков сказал он сказал мы не согласны с таким подходом представляешь и это вот ответ, мне очень это нравится, я сразу же вспомнил, я в четыре года посмотрел э, фильм «Старая-старая сказка», до сих пор один из любимших моих фильмов, мне был 4 года, был 68 год, и я запомнил гениальный момент, когда солдат, которого играет Даль, говорит королю, которого играет Этуш, кстати, завтра его выпишут из больницы, мы ему здоровья желаем. Так вот, он говорит, «Поганый ты старикашка!» Жулик и обманщик. А король говорит, а я с этим не согласен. Я очень мудрый, и справедливый. Понимаешь, вот приблизительно то же самое. То есть Трамп сказал сюда в сторону Кремля, поганый, ты старикашка, жулик и обманщик. А тут даже не старикашка, а его, так сказать, сатраб, да, там что-то. А мы тут вот с этим не согласны. Ну, не согласны, значит, шо ж. Значит, не согласны. Если позволите, хотел поделиться своим э, наблюдением. Микрофон опять. Звук пропал. Связанным с тем, что в стране очень мало э, историй о том, какая же все таки у нас была изначально культура и какие традиции. И в основном, если кто-то занимается исследованием наших традиций и глубинных и культур, в первую очередь, обращается к народному эпосу, сказкам. Потому что сказки, это же, по сути, немножко трансформированные в красивые, веселые истории, ан анекдотические, тех событий, да -да. которые, в общем-то, происходили сейчас, э, на данный момент, в реальности. Поэтому я думаю, что люди, которые сейчас э, обладают каким-то литературным талантом, они какие-нибудь байки сочинят, ну, наподобие э, творчества, там, э, Желанецкого, например, да. И потом наши потомки, если вдруг мы будем, наша история будет где-то потеряна или кем-то изничтожена, то в сказках мы, все наши потомки найдут э, свидетельство того, что на самом деле происходило в данной ситуации. Потому что, конечно, исторические факты будут стараться замолчать. Еще маленькое дополнение, что вот Ирина э, в чате пишет, что прямо сейчас Александра Туровского из больницы Ниимни Склифосовского похищает полиция после операции пункции головного мозга. Врачи поделывают медицинское заключение. То есть, это вот да, это, это всегда. Получается. Сейчас врачи ведут себя ужасно. То есть люди, которые реально больны, они, эти врачи их не могут оставить в медицинском учреждении, если они не при смерти, как Сережа Окунева, который при температуре 40 еще лежал в палате, где его судили. Да? А другие, ну, если там переклинило спину, да, там, почки заболели, ну, что ж, укольчик сделают, китаровал, и все нормально. Так, госсекретарь рассказал о повестке встречи Трампа и Путина на саммите. И знаешь, что сказал госсекретарь? Вот я даже и, ну, мог предположить, но не, не в первую очередь, а где-то в последнюю очередь, что он сказал, что у США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов. Но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии. Вашингтон полагает, что Россия, как гарант режима Асада... Несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа И за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала услов... Услов... Установлен. установленные границы Занимая территории, ранее освобожденной от боевиков исламского государства И так далее. То есть, таким образом, о чем он говорит? Он говорит, Путин, ты будешь ответственным за эту фигню, за Сирию то есть Соединенные Штаты впервые, наверное, за последние годы назначили кого-то ответственным за что-то, Ну, имея в виду, что это все равно подрастрельный вариант, потому что быть ответственным за Сирию, ну я не знаю, как, за что это ответственный. За все злодеи, Ну да, рассказали. да, да. А Трамп заявил об очень, очень плохом поведении Северной Кореи. Да, вот, ну это обычная картина Трампа. Что-то усиливать дважды. Очень-очень плохой, там, очень-очень плохой Вова, очень-очень толстый, плохой, и так далее. Мальцев тебя ищет, Соловьев. И что теперь мне сделать? Вы ему скажите, пусть не ищет, я его сам найду. Пусть не переживает. Пусть позовет три раза, крикнет в эфире Мальцев, выходи, я выйду, как Дед Мороз, посмотрите. Прям передать. Три раза достаточно крикнуть в эфире мальцев и все. И он меня найдет. Да, и постпредс США при ООН не исключил применение военной силы против КНДР. Ну, не знаю насчет военной силы. Я говорю, было совершенно очевидно, что будет война, когда был три авианосца. Сейчас это совершенно не очевидно, потому что два, один вообще непонятно где. Два отошли, ну я так понимаю, один на Филиппины пошел. Ну, там вроде как некоторые скажут, что там недалеко. Ну, далеко-недалеко, но все равно это не рядом. Посмотрим, какие будут движения. Вот маленький тут вопрос задают. Весь час просто кипит с этим именем на устах блогера. Наше. И вот человек спрашивает, как вы думаете, кто дал указание этому э, шарю клеветать на вас, Чьи это все подачи? Спасибо. Ну, как кто? Ну Те, кто ему деньги платит. Что же вы думаете? Он так просто на халяву что ли работает? Кредит. <смех> Обычно журналисты на халяву не работают. Джонсон заявил, что Лондон жестоко настроен против ослабления антироссийских санкций. Жестко настроен. Да. Ну, я понимаю так, что он выразил позицию не только Форен-офиса, то есть Министерства иностранных дел Великобритании, но и как-то некого такого клуба, да, который можно назвать G7. Ну, потому что Трамп высказался, Меркель высказалась, Макрон тоже высказался. Ну, Осталось только англичанам сказать свое веское слово Они его сказали Си Цзинпин, конечно, там в Москве такой Для внутренней российской риторики такой Делал заявление Но я сомневаюсь, что такие же заявления он будет делать На саммите G20 Я думаю, что не будет Там он наговорил Чёрт знает, что чё. подписали они, мы не знаем, что. И дальше все будет как обычно. Они воздерживаются, китайцы, от всего. Ну, мы же не против тебя, мы воздержались, так что ты молодец. Вы там бейтесь, а мы пока со стороны смотрим. А мы за подмогой побежим. В Гамбурге прошла акция «Тысяча фигур». По замыслу организаторов, перформанс должен привлечь внимание людей к важным проблемам современности. Тысяча человек, одетых в одинаковые серые костюмы, символизировали аморфное, взаимозаинтересованное взаимо... в переменах общества. А, не Незаинтересованное, конечно. Не заинтересованное. А потом они разделись, сняли все с себя, и это серенькое, и под ними оказались яркие футболки. Вот Жаль, мы фотографии не можем показать. Да, это хороший перформанс, который показал, в общем-то, реальное состояние дел. То есть, когда большинству не нужны перемены, большинство не хочет, но они произойдут, потому что их хочет меньшинство. А меньшинство более активное и более яркое. Вот это большинство, это серая масса, такие зомби. А большинство, меньшинство более яркое. И оно относительное меньшинство – если посмотреть с точки зрения активности и энергетики, оно, конечно же, большинство. Безусловно, большинство. Сенат Франции одобрил продление чрезвычайного положения в стране. Вопрос, нафига. Вот зачем Сенату Франции чрезвычайное положение продлять? Ну, оно там сколько у них скоро? Два года будет как чрезвычайное положение. Ну, что-то изменилось. Что-то улучшилось. Ну, спецслужбы, конечно, улучшились. Я понимаю, нам все нормально всегда в спецслужбах. Э -э -э, так сказать, давление на определенных людей, политическое в том числе, оно не может не усилиться. Оно усилилось, безусловно. А народу Франции это вообще зачем? А вот при этом что пишут, что во Франции к 2024 году перестанут продавать автомобили с дизельным и бензиновым двигателями. Это сообщил в четверг на пресс конференции министр, министр экологического перехода Николя Юло. Не, Он... Николя Юло сказал, что к сороковому году, но а, эту цифру перепутали, потому что никто не воспринял. Какой 40-й? Да, ну чего, почему... как и это министр? Переходы экологического Какой переход, куда я фильм, помню, в детстве смотрел Переход с Малькольм Макдауэл, да, как Про Францию, да, и про фашистов Вот это вот такой переход Потому что как, какой сороковой год Если там, я не знаю, Вольва к девятнадцатому году будет выпускать Не будет выпускать бензиновых и дизельных двигателей Ольва, не будет, представляешь? Если еще в 2016 году Норвегия заявила, что к 2025 году полностью отказывается от бензина и дизеля, а Норвегия производитель, ну, основной, так сказать, производитель бензина и дизельного топлива и говорит, что к двадцать году у нас не будет, то как, какой 40-й год для Франции? У них ни одного шанса в 40 году прокатиться на машине с бензиновым двигателем. Нет, не то что отказаться от выпуска. Поэтому как-то, я не знаю, почему никто не отреагировал. Должны были сказать, слышь, министр, иди, ну у тебя нафиг ты что, кукукнулся что ли? Многих настолько это удивило, что написали 24-й год, хотя он сказал 40 -й. Норвегия. К 2025 году откажутся от автомобилей с бензиновым двигателем. Это уже Норвегия. Да. Мальцев говорил, что у него 600 тысяч сторонник в Теперь смотрим число подписчиков. А число подписчиков нужно посмотреть в том числе и на зеркалах. Да? А на многих зеркалах число подписчиков больше, чем у меня, и просмотров больше, чем у меня в, в оригинале. Так что на некоторых зеркалах до 500 мы, тысяч просмотров доходит. Да, мы знаем одно, и это совершенно официальная как бы, информация, что ежедневно на всех зеркалах в том числе и в контактах, в там, в Твиттере и так далее. Смотрят более 600 тысяч человек. Сколько смотрит точно мы не знаем. Более 600 тысяч. Эта цифра была наверное на апрель месяц. Сейчас наверное она выросла. Сколько? Ну нас это вполне устраивает. И мы не собираемся закрывать лицензию. Так. Сторонники Мадуро ворвались в парламент и напали на депутатов. Да, интересно. Нет, ты не сказал еще, что Volkswagen отвозвал 766 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами. И вот я всегда удивляюсь, а почему уже гулять никогда проблем ни с чем не бывает. Совсем. У Volkswagen то одни проблемы, то другие. Он там по миллиону машин отзывает. Так что очень весело. Ну там, наверное, очень хорошо работает судебная система. И если, не дай бог, кто-то обидел добропорядочного гражданина из числа производителей того или иного товара, то этого производителя, скорее всего, так оштрафуют, что его бизнес будет подорван раз и навсегда. А у нас здесь никого из производителей суды так жестко не, не трамбуют, а только вот Сами жаловщиков. Пишет, вам Шаре предложил работу, соглашаться будете. А вы же понимаете, это я работодатель шари, а не он. Я про него ничего не говорю, пока меня не спрашивают, его так не, не долбят, как такие тролли, как вы. Я ему даю работу, он про меня говорит, я про него ничего не говорю. Для меня его не существует. Его нет, он, он ноль, он никто. Ну, какой-то журналюга с Украины, ничтожный, и чего. Но вот про Мадуро, что его сторонники врывались в парламент. Да, ну, они уже выходят из парламента. Я так понимаю, что это такие бабушки Путина, которые врывались там в штабы Навального. Это вот то же самое. Я думаю, что дальше будет интереснее. Там, да? Мальцев, что скажете насчет личности Гитлера? Да? я помню, у меня преподаватель был Петр Федорович, его звали ПФ. Ему однажды написали, ПФ, вы знали Гебельса А, и он, наверное, все, ну, весь урок рассказывал про Гебельса. Я не буду вам рассказывать про Гитлера, если вас что-то интересует, почитайте, в общем-то, все, все известно. Да, ну или почти все известно, я имею только расхожую так сказать, точку зрения, которая расходится с официальной относительно психического здоровья Гитлера, ну, последствия, как последствия химической атаки, то есть везде записано, что он перенес химическую атаку и прит а я думаю, в то время уже не было чистого иприта. Я думаю, что были двойные тройные смеси. И на Гитлере, скорее всего, была двойная или тройная смесь, отработана с цианидом, то есть с цианистым водородом. Почему? Потому что в этом месте до сих пор, в общем слабо растут хвойные. Они очень тяжело реагируют на цианид. А потому Гитлер Гитлера башка и поехала, Они какой-то другой причине. Ну, потому что он ослеп, да, он получил ожоги, и это вполне могло произойти от иприта. Ну а почему он оглох-то? От иприта еще ни один человек не оглох. Понимаешь, говорит, это вот совпало с психическим заболеванием. Я думаю, нет, я думаю, последствия цианида. Так что а во всех остальных вещах точки зрения у меня совпадают с официальной. Вот. Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы по поводу внешнеполитического курса Украины. А в частности, официально определил вступление в НАТО как одной из ключевых целей. Ну, логично, в общем-то. И я думаю, что НАТО на сегодняшний день да, тот блок, да, в который все передовые цивилизованные страны должны стремиться. Но я говорю о том, что возникает некое противоречие. Вот как обстрел катерами греческими э, судна Турции. да, И вот когда страны НАТО применяют оружие друг против друга. То есть каким-то образом этот вопрос должен быть решен. Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине. Это его адвокаты подали заявление правоохранительные органы о совершении госпереворота в стране. Да, и вот Янукович, кстати, насчет Крыма, опять же, вы хотели узнать. Вот Янукович хотел бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Видите, вот надо Януковича пустить на Украину. Вы что? Он же... Про Крым у него, видите, какие правильные мысли. Вообще такие правильные люди. Все смешалось. Те, кто были друзьями, вдруг стали врагами, да. Или, и, и, и, как говорят, они как рассуждают, как-то не так. Ну вот, чувак хорошо рассуждает. Поставьте его президентом. Че вам? Такой замечательный, да? Так и ждут его, там, просто да. Возрастет с объятиями. А вот по словам Виктора. А ну да, это Да. Так что, Янукович, я не думаю, что хотел бы Крым куда-то там чего-то, да. Он хотел бы просто вернуться. Очень хотел бы вернуться к себе домой. С золотым батоном. Ну да. А Путин снял весь мир их генералов МВД, МЧС, и ФСИН да, и удивительно, сделал такую вещь, которую до этого не делал. Он отстранил от должности генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова, возглавляющего ГУМВД по Кемеровской области, и его заместителя Владимира Шепеля, да? А на их место... Нет, я не закончил. Он, То есть двоих отстранил. Обычно он отстраняет одного, другого там ставит исполнять обязанности. А здесь он выгнал обоих, да? Вот пишут, что Иван Райкич, шари там найдут и накажут. Не надо никого наказывать. Если вы живете в Евросоюзе, свяжитесь с нами, мы скажем, какую помощь лучше оказать. Никаких шарей точно наказывать не надо. Шерри предложил Мальцеву поработать на автомойке. бля, чё? Вот что в башке у людей. Ехать а? дебилы. Путин проехался на лимузине проекта Кортеш. Это российский автомобиль представительского класса, который разрабатывают в рамках проекта Кортеш. Да, чтобы разработать такие три автомобиля, если вы помните, вначале потратили 8 миллиардов, а потом еще три. И мы с Эдиком аж чуть не поцапались в эфире, он не мог поверить, он говорил, это ошибка, это 8 миллионов, я уверял, что это 8 миллиардов и плюс еще три миллиарда. Так что ошибки Муамара Каддафи, краткий комментарий, только один комментарий, очень долго. Да. Да. Есть, есть понятие сменяемости, да? Нужно уходить. Чуть-чуть и уходить. Когда долго это плохо. Даже если человека икрой черный кормить очень долго, да, он говорит, помнишь, как в белом солнце пустыни Он говорит, хлеб могла бы это, лучше бы хлеба купила, да по поводу этого автомобиля хотел дополнить, если кому-то интересно, можно найти в интернете фотографии и, и увидеть, что он точь-точь э, -точь похож на классический автомобиль Rolls-Royce. Да, ну видишь, сколько надо было столько миллиардов выкинуть, чтобы э, классический Rolls-Royce изготовить внешне, да? И вот э, путь этот Ельцинский и Пульман Пустят с молотка, а за 3-4 миллиона выставлен на продажу. Я не думаю, что кто-то его купит. Ну, если они только сами не купят. А так-то, в общем, кому он нужен? Этот ельцинский пульман. Ну, может быть, Усманов купит. Да, Усманов точно купит. Будет сидеть, бурханить в этом пульмане. А в Государственной Думе предложили обязать агрегаторы такси спрашивать о судимости водителей. Да, представляешь То есть таксисты и так получают Копеечку вообще смешную Потому что все нищие Поэтому в общем-то цена упала До ноля Так еще и теперь будут их Просудимость спрашивать Да, еще одна маленькая новость Не так давно Всем представителям Ближайшего зарубежья, из республик ближайшего зарубежья, которые активно занимались таксистским бизнесом в России, запретили использовать свои внутренние права, которые здесь да, да, были да. легальными. Сейчас с этим правами ездить не могут, поэтому число таксистов, которые работают в городах России, сократилось минимум на 40%. спрашивают, как я отношусь к джимахерии. Как к джимахерии, как я отношусь нормально. В общем-то, человечество попробовал еще один вариант, в котором найдены очень неплохие вещи, если посмотреть зеленую книгу, да, и посмотреть результаты, по крайней мере, первоначальные бюджетов кварталов да там когда в ливии у квартала имеется в виду городского квартала как ячейки там местного самоуправления был свой бюджет да, то есть который из рождался из нефтедолларов ну в общем был был определенный прогресс в этом. Мы бы, конечно, так не стали пересчитывать, но опора на местное самоуправление в будущем должна быть. И, может быть, не такая конфигурация у нее, но что там заложены правильные основы, вообще сомнений нет. Так... ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства. Ну, это не Временного правительства, это масонский герб, давайте говорить откровенно, если вы посмотрите Олдрина, э, знамя, которое он там, масонское, привез на э, Луну, да, то там точно такой же орел, вот с такими этими крыльями, не, не российский двуглавый, да, вот точно такой же орел, с такими вот крылышками, как на российских деньгах. Да, на российских деньгах орел не с российского герба. Мы это давно замечали. И статья у меня, если вы помните, есть «Полдень магов» называется. Там все эти фотки есть масонских символов. Они очень интересные и забавные. Ну, вот видишь, Путин начал как-то это... С этим делом бороться То есть показывать, что он такой самостоятельный Такой уже там крутой Что что всех там Побеждает Но поздно Поздно, понимаешь, вот все хорошо Но поздно, вов, поздняк метаться Все, сливайся Вот на ВДНХ Показали жилье для переселенцев Натуральную величину Угу. Видишь, то есть, это такая гидбригада, как в том анекдоте, который я рассказывал про ад рай, помнишь? Не помнишь? Ну, когда мужик э, помер, и, и ему говорят, у вас одинаковое количество грехов э, там, и добродетелей, поэтому вы можете выбрать в ад или в рай ну, в рай поднимают его, там на наливаются, ну, там скукота а ходят, на лютних там на всяких играют, там с крыльями, там, ну, в общем, все плохо, там, все очень скучно. Опускают в ад, там класс такой, за стекла он смотрит, там бабы, наша водка, там вообще, черт знает, что творится, он говорит, о, мне сюда». Им говорят, точно, точно, ну, распишите. Расписался, раз, и в котел тащут. Он говорит, так мне туда, говорит, не, брат, там агит-бригада. Вот так и здесь, то есть... Шоу вот это вот с квартирой, которые на ВДНХ они устроили. Это как раз, бом, мне вот это, и тебя в халупу, блядь. Там какие-то бригады, там ВДНХ, ты чё, Всех же не могут поселить на ВДНХ в этих квартирах. Кому-то, кому-то, может быть, и достанется. То есть однокомнатная, кому-то двухкомнатная, кому-то трехкомнатная на ВДНХ. Другим достанется с халупы. Так что, да, и... Мэри Москвы, значит, заявил, что снос Хрущевок и переселение начнутся до конца года. Очень Это... торопится. Очень торопится. Видишь, они переживают, что все как-то рухнет очень быстро. Поэтому какие-то, видишь, шоу с квартирами устраивают, переселяют. Рунет говорит, что Мальцев слился. А что Мальцев сам говорит? А Мальцев говорит, что ему класть на Рунет, на то, что говорит Рунет. Я пойду до конца, и никуда я не слился. Мне 53 года, мне поздно сливаться, понимаете, мне поздно некролог кролог портить. Да? Что впереди? Впереди только, в общем-то, как бы последний, последний подарок, да, как Вадама Мицкевича. Последний выход впереди, поэтому я точно не слился. Очередную э, реформу в Министерстве образования и науки РФ анонсировала Ольга Васильева. Да. Передача школ от муниципальных властей к региональным. Да, то есть, иными словами, милицию в полицию, а муниципальные школы в государственные школы. Все. Понимаешь? Ну какая разница, муниципальные они были или государственные, финансирование все равно, образование было федеральное. Понимаешь? То есть, <силоспитут> <силоспитут> муниципальные муниципалитеты выполняли отдельный государственный... Поручения в том числе и связанные с образованием. Поэтому полная фигня. То есть это перемен названия. Ну, представляешь, это какая реформа? Поменяли название с муниципальных на государственных. Сколько документов надо создать? Ну да. денег надо освоить на эту реформу? Минтруд хочет увеличить квот для иностранных работников к чемпионату мира 2018. Но на самом деле не к чемпионату мира, а просто нужны иностранные работники. Вот и все. Минюст определил признаки самозанятых. Да, и знаешь, какие это признаки? Они не должны быть индивидуальными предпринимателями. Вот такой признак. Да? Значит, должны быть старше 16 лет. Физические лица самостоятельно Осуществляющие на свой риск направленность систематическое получение прибыли Деятельности для оказания услуг Выполнения работ и так далее и, и вот нафиг вы Нужны этим самозанятым Вот Минюст Который определил признаки там, Минтруд и все остальные Зачем? Чтобы они платили деньги что ли эти Самозанятые они что, не найдут, как их самопотратить? Если они сами себя могут занять, то уж, эм, э, так скажем, фантазии, как потратить свои собственные деньги, у них, наверное, хватит, да? Чтобы еще обращаться к Минтруду, к Минюсту и ко всем. Как мне денежки потратить? Может, мне вам им отдать? Да пошли вы нафиг. А у Путина тут новая, так сказать, страсть появилась. Это... Шахматы. Он обсудил развитие шахмат в России с гроссмейстером Корякиным. Да, Путин, он еще и шахматист, обсудил развитие шахмат. То есть вообще просто прелесть. Просто Навальный вышел. Навальный завтра с 7-го должен выйти. Насколько? Так что... Вот этот вопрос уже второй день в чате. Какой? Вячеслав, в какой момент вы поняли, что Путин опасен для России? До самого начала Как только в такси ехал услышал, что его назначили исполнять обязанности премьер-министра Я сразу и понял Когда он приезжал в качестве председателя этого директора ФСБ в Саратов Харитонов, я помню, с говорит: Поехали там на пароходе кататься, там Путин приедет, ФСБшник этот. Я не поехал причем я совершенно вот этот день не, ничем не был занят. Ну, мне что-то как-то противно так стало. Я, я не поехал, представляешь? Вот просто ничем не был занят, и я не подписался на то, чтобы ехать там на пароходе. Ну, я, понятно, не бухаю, там, как бы обычно это делал с пьянством, так сказать сопряжено, да, но там люди жрут, а пожрать я люблю, поэтому в общем то у меня, но я решил, что я как-то в другом месте пожру, зачем мне с этим кгбшником, да, вот в России создали Суперкомпьютер с производительностью 55 триллионов операций в секунду Ну да, я так понимаю, что это продвинутая модель Эльбруса Который там, помнишь, там показывает такой гроб У которого параметры меньше, чем вот у нашего ноутбука Не верю я в суперкомпьютеры из России, понимаешь? Не верю Зато потратили они на, на модернизацию было больше 300 миллионов рублей. Да, ну я понимаю, что они собрать могут из запчастей, чего хочешь, из, из запчастей а, этих китайских, любой суперкомпьютер. Ну что, они его создали, я никогда не поверю. Ну как какой компьютер они могут создать, если там э, Чубайсовские... Черно-белый компьютер создавали, он оказался там каких безумных денег стоит. Да, если этот телефон, как он, йотафон там, из запчастей китайских тоже оказался очень дорогим и так далее. Никто ничего не создает здесь. Никто уже давно ничего не создает. Ну да, может быть, собрали из китайских частей какой-то компьютер, который один раз сосчитал 55 5 триллиона операций в секунду. Написал число 55 триллионов. Блин, за одну секунду успел написал. Классно. Не верю. Как Станиславский говорил. В Петербург к мочам Николая Чудотворца организует социальную очередь. Вот в это я верю. В социальную очередь на Чудотворца. Да, такого Я помню... Стоял тоже к мощам в очередь долго что-то стоял И тетка какая-то лезет И я говорю хотите, говорю, к боженьке раньше меня ну, проходите И ты знаешь, она пролезла а другие, кто с ней лез, они почему-то не захотели Они встали за мной и такие стали. Не хотели они раньше меня, к боженьке. Ну, потому что они все были моложе, думают, ну нафиг эту дяденьку бородатого, да. Да, еще по этому поводу есть наблюдение очевидцев, которые сфотографировали на канале. Ну, там вдоль очереди проходит канал. Помню, как он называется. Такое там... Москва-Река. Ну, Москва-река, Москва да, да туда. И вот по этой Москве-реке плавает баржа. От компании Red Bull и крутят беспрерывно громко, ну такая плавучая дискотека, рок-музыку. То есть, ну чтобы люди не скучали, видимо, в очереди, чтобы им там было не грустно стоять. Вот это вот постоянно там курсирует вдоль очереди. А мы в тот день, когда стартанули из Москвы, проезжали мимо этой очереди, и там пустота. Мы не поняли, что такое. Останавливаемся по светофорам и смотрим, люди бегут. Их выпустили, а это уже ночь. И они бегут такие туда, к мощам, и на ходу дают пинка друг другу. Представляешь, бегут к мощам, кто-то упал, его затоптали. Бабе дали пинка, прям так смачно. Так, к боженьке идут на поклон. Я так ржал, не мог просто... И сразу, вот когда говорят про социальные очереди, я сразу же вспоминаю картину моего любимого Ильи Репина, обожаю Репина, Крестный кот, ход в Курской губернии. Помнишь? Там с левой стороны, ну если смотреть на картину, да, там такой горбун, инвалид, он пытается к мощам, там, к этой коне. Поближе, поближе да. А мужичок такой всегда находится, такой у Путина очень много таких. Он так палкой его отгоняет, поставил палку, и тот на костыликах пытается проскочить, чтобы туда, к мощам, там к этим, чтобы исцелиться, а он его палочкой отгоняет, понимаешь, вот. И тут видишь, вот, как ни странно, у Путина очень много таких мужичков с палочкой, а вот коллег по специальной очереди будут пускать, то есть никак у Ильи Репина. Ну, слава богу, может быть, что-то и меняется действительно, не знаю. А может и ничего не меняется. Вот пишут в чате, что только что Россия-24 опять про Мальцева и Гальперина проговорили, правда, как-то скользь. То есть теперь они решили, что в этом надо Мальцев траву не курит, он алкаш банальный. Евгений Георгиевич, Евгений Георгиевич, я и не алкаш. Представляешь, траву не курю, алкоголь вообще не восп... не, не употребляю. То есть скучный я человек такой. Кокаин не нюхаю, героин не нюхаю, что там еще. Так вот. Представляешь, ни разу в жизни это не пробовал. А ношу один раз в детстве, я говорю, мне дали покурить, я покурил, ничего меня не пробило, я после этого сожрал кастрюлю еды, ну, говорят, в общем, так она и действует. Я потом подумал, что если я буду курить, а ношу, я стану невообразимо толстым, ну, если после каждой буду, и все, и больше никогда в жизни не пробовал. Наркотики употреблял только в медицинских целях. Знаете, когда кишки вынимали из меня и мыли в тазу, вот тогда кололи. И так, в общем-то, я скажу, мне сильно не понравился, Я больше не хочу. Вот в чате очень многие пишут, что пока подвисал эфир, многие не услышали по поводу того, что у нас очень много подписчиков на других зеркалах, на других каналах, на каналах. И зрители, которые там смотрят передачи, не могут э, сказать, непосредственно с вами пообщаться, потому mm -hmm. что пообщаться и задать прямой вопрос, и услышать прямой Подписывайтесь вопрос. на канал Артподготовка, где 133, там тысячи, или сколько может, 134 сейчас уже подписчиков. И пишите в чат нам сюда. Вот этот чат я читаю, а никакие другие. Я не могу другие читать, потому что это зеркала. Так что депутат Госдума Наталья Поклонская выложил в сеть смонтированный ролик, там где вот главный ну, актер, который сыграл в фильме Матильда, который играл Николай, да? Да. да, вот он там в каких-то с гениталиями там в этом ролике. Ну, наверное, у нее просто у этой Натальи Поклонской у Поклонской склонности, да не Нереализованные, Нереализованные да, желания. да, вот она поэтому такие размещает. Да. А вот две исследовательские группы из США, Германии и Австрии заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от рака на небольших группах пациентов. Да, это очень хорошее заявление, особенно после того, что в Израиле от 15 онкологических заболеваний придумали лекарства да, и уже запустили. А теперь, видишь, прошло два дня, и тут же США, Германия и Австрия заявляют об успешном заявлении клинических испытаний. То есть, ну, это как пуски в космос, да, там, Советский Союз запустил эти тоже, и мы, и мы тоже, мы тут, ну, потому что мы же понимаем, что кто... Успеет раньше раскрутить это, тот э, получит немыслимые, так сказать, ресурсы Но финансовые. Уникальный феномен, потому что такие же вещи э, параллельные были замечены и с изобретением знаковых э, уникальных приборов. Например, в России телевидение изобрел, э, как считается, Зварыкино, в то же время параллельно. С ним буквально там в, в, в границах нескольких месяцев в Америке, и, не, не помню фамилии, но тоже есть э, так, изобретатель, э, который также открыл линии. И до сих пор еще сложно вот, э, понять, кто же из них был первым. То есть э, до сих пор есть соперничество в этом э, вопросе. Поэтому, скорее всего, ну вообще как ученые из медицины говорят, что это нонсенс и феномен э он онкологии с онкологией борется уже больше ста лет. То есть ста лет ведутся исследования научные, на которые выделяются огромное финансирование, но никак не смогли найти до сих пор более менее успешную панацею. То есть это какой-то нонсенс. Что все остальные тяжелейшие заболевания, ну, буквально там в течение. 3-5 лет уже могли что-то найти, какую-то вакцину. Здесь же нет. Меня спрашивают, чтобы я просил, чтобы повторил по поводу блокировки сайта. Потому что, говорят, не было слышно. Значит, сообщили нам, что вот уведомление пришло. Идентификатор записи 56 002, либо НВ, либо HB. Я не знаю, тут какими буквами они пишут. Так вот, значит, Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. И это наш сайт 5.11.2017.org. Но расстраиваться не стоит, потому что нам прислали вот такое письмо. Те, кто этот сервер держит, на котором наш сайт. Здравствуйте, дорогой наш пользователь. То, то письмо, что я отправил вам на почту, якобы Роскомнадзор писал. Видимо, скорее всего, фейково. Ну они это специально, я думаю, указали. Они знают, что это Роскомнадзор. Просто ну, говорят, ну фейк, чушь. Так как в нем указанный домен является подлинным. Еще там прикреплены файлы к сообщению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 То есть, никто нас не собирается банить, и это очень хорошо. Давай тогда вот, прочитай еще донаты, какие успеем. Угу. Так, вот Алексей Рванцев присылает нам помощь. Порт взнос, беру пример со снежка, спасибо. Илюшарь. Пробное, на доброе дело. Спасибо. Спасибо, Левшарь. Алекс 7286 За победу над плешивым. А меня разбаньте. Видно, админ по ошибке забанил. Бывает. А Алекс 7286 Разбаньте, пожалуйста. Да, бывает, да. конечно. Снежок, Снежок у нас постоянный спасибо. подписчик. Спасибо. Слава присылает… Вячеслав, какое у вас образование? И как вы считаете, правильно ли раздувать из любой отличной, от вашей точки зрения, обвинение в духе конспирологии, при этом не подкрепляя свои слова доказательствами? Ну, такой вот вопрос у него. Ну, как это общий вопрос. Конечно, из каждого нельзя развивать. Но вы же понимаете, тут образование у меня юридическое, и вещь, которой я говорю, зависит от двух так скажем даже ну, не от двух, наверное от большего количества параметров да, каких-то. Но прежде всего, самое главное и самое наверное основное это настроение. Как это не печально, можно в этом признаться. Ну, хорошее настроение. Ты одно говоришь э -э, и под одним углом зрения, другое э -э, плохое настроение, значит, под другим. Но я стараюсь, чтобы у меня было хорошее настроение, вы понимаете. Это шутка, конечно. Ну, почему? Извините, я добавлю. У меня есть товарищ, он работает в МЧС, и когда у него за... спрашивали, например, если надо спасать несколько человек, которых одновременно спасти невозможно, то как ты выбираешь, кого первым спасать? Он говорит, ну, того, кто, кто мне посимпатичнее будет. Того, кто полегче. Так, прокомментирую движение постановления СЭР Тараскина. Ну, я слышал про это движение постановления ССР, но... Как можно вернуть вчерашний день? Так, Шихризады. Слава предлагаю. Название каждого эфира добавлять в конце фразу. Пожалуйста, ставьте лайк под этим видео. Эта фраза будет видна сразу же под видео и будет напоминать людям ставить да, лайки. Очень хорошо. Володь, ты нас слышишь? Андрюш, запомни, это очень угу. хорошее предложение. Татьяна из уже присылает помощь Спасибо. на революцию. Евгений В, 200 рублей. На добрые дела петицию подписали, что... В... Рад, что вы в Спасибо большое, Евгений. Евгений Марку. да. А вот Евгений Марку, другой Евгений, Спасибо, тоже присылает. Так, это мы уже на снаряды. Это э, Лом Ломали 07. Так, это уже мы читали. Давай дальше. Так. так. Да. Вот Роман. Вот, вот. Роман присылает помощь и пишет: Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Александр Саратов, друзья, поможем своим ребятам на передовой, которые рискуют. А мы уже спасибо, да. Так, значит. Сергей присылает нам помощь. Тысяча рублей. Какая еще необходима помощь, спрашивает. Да, ну какая. В интернете, конечно, помощь. То есть нужно э, двигаться таким образом, чтобы э, ну, каждый из нас оставлял какое-то количество постов в интернете ежедневно. Кроме всего прочего, активное участие во всех протестных акциях. Иван 87 присылает помощь. Спасибо большое, Иван. Бумажка присылает мой папа больной, э, большой. большой начальник, по, на, извините, настройки белорусской АЭ, АЗА. И он говорит, что большего бардака он не видел, все делается на авось. Да, то есть, это вчерашний разговор насчет атомной станции. наши сомнения относительно безопасности Литвы. Вот такое косвенное доказательство. Я уверен, что человек, который работает и такое говорит, он. В общем-то, ну, за свои слова отвечает. Лох провинциальный присылает помощь. Здравствуйте, Вячеслав и вся хунта. Привет из Владивостока. Привет Владивостоку. Так. Владимир. Открытая работа органов государственной власти, закон об ответственности власти. Власть, народ по, э, э, власть – народ. Власть это народ по конституции. Далее обратите на юридическую точность в формулировках программы 5, 11, 17. Спасибо. Спасибо. Начальник Ватников <двигает> программа а, открытой работы органов государственной власти, закон об ответственности власти, власть народ по Конституции. И далее обратить внимание то же да, самое. Да. да, это тоже, это, наверное, два человека, один и тот человек под разными никами. Лариса, Лариса присла помощь, рада, что Вячеслав на свободе. Спасибо, я тоже рад. Ну, это не принципиальный вопрос. Вы же понимаете, что человек должен быть внутренне свободен. И мы решили, что вот в такой конфигурации я более нужен вот сейчас в эфире Но это не значит, что как бы в дальнейшем это будет продолжаться все время То есть мы уверены, что еще перед пятым-11 нужно будет вернуться И... Может быть, гораздо раньше. Может быть, даже для того, чтобы быть задержанным. Может быть, вполне мы допускаем, что это тоже будет, ну, так сказать, вызв... Выз... может вызвать определенную всплеск. Посмотрим. То есть, мы... мы готовы на неожиданные вещи. Евгений Гайкин присылает помощь и пишет, не болей. Спасибо. Валерьян, Артподготовка. А, это мы про металлурга уже говорили, давай, наверное, вот еще прочитаем. Владимир Путин присылает помощь, являюсь вашим сторонником, подключил несколько человек, но непонятно, что конкретно будет происходить 5-11, каким именно образом удастся вытащить на улицу много человек, когда на канале 100, 100 тысяч подписчиков. Да, мы же не говорим о подписчиках канала «Артподготовка». Мы говорим о людях, которые, ну, мягко говоря, которых не устраивает режим Путина. это не 100 тысяч человек. А, в общем-то, подробные инструкции, я думаю, в ближайшее время мы создадим. Вернее, они уже есть, если уж быть точным. Они даже есть у спецслужб, которые там у нас кое-что изымали. Вот Папуас делает предложение, Слава, как будет решаться вопрос ЖКХ? Было бы неплохо сделать ЖКХ полностью прозрачным, чтобы каждый мог видеть на что, куда и сколько уходят их деньги. Запустил приложение на телефоне и там все видно. Не, обязательно, полная прозрачность всего и оплата ЖКХ вот такая, которая сейчас, она ну просто несоразмерна. Смотрите, как в других государствах, даже бывшего СНГ платят. Многие ни за что вообще не платят И правильно делают Так что этот вопрос, я думаю Будет решаться в первую очередь А как будет вопрос ЖКХ решаться Вообще с жильем ну, Благодаря иллюстрациям Кто-то получит жилье на Индигирке С Колымой, кто-то убежит Останется огромное количество жилья Почему сейчас проводят реновацию Потому что Настроили жилья На украденные деньги Столько что столько у нас и людей нет И все это жилье стоит пустым Все засели, не вопрос КПД БММ Еще пару патронов Ту же пистолетную обойму Вяческий, Спасибо Если не удастся э, Макарову раздобыть у какой системы оружия предпочтете? Предпочтете? Да, в общем -то. Безразлично, мне кажется. Как Швейк говорил, да, про Эрцгерцога, что для Эрцгерцога выбрали что-нибудь особенное, да, потому что из иного револьвера невозможно никого застрелить, таких моделей пропасть, да. Вот я такие модели знаю, поэтому как-то предпочту то, что стреляет. Если не Макаров, то Вальтер ППК, ну что-нибудь в этом роде что такое на шестая коломна имени Володина на аутудафе для Путина слава когда уже будете раздавать винтовки для тренировки перед пятым, одиннадцатым и охотничий билет для свободного отстрела животных из Нот и Серб да зачем каких-то из ноты Серпа отстреливать? Это будут в том числе наши сторонники. Как вы увидите через короткий промежуток времени, как многие перетекут оттуда сюда. Еще до 5-11. Вот про Ривкоина, он говорит, что якобы куда-то они исчезли, и, и, винит и Ленина. Нет, наверное, тут какая-то техническая была не, не, не. Да, да, да. Надо... ошибка. И вот надо посмотреть, что Володя обязательно посмотрел шестую колонну имени Володина. Так, ну ты это пометь, потому что вдруг сейчас нет связи или еще что-то, чтобы Потому что это принципиально насчет этих рифкоинов, это очень принципиально. Угу. Дон Иван, дядя Славин на крем для лица для снятия красноты. Привет, Хунти, начал потихоньку вооружаться гладкоствольным ружьем на 5-11. ВПО 209. По первому зову, дядя Слав будь готов. Не жду, а готовлюсь. Серьезно настроенный Я человек. Слав всех активных, готовых посадят, или они уедут перед 5 мая. а остальные не знают, как себя вести. У меня большие сомнения в успехе с уважением Макс. Даже и не сомневайтесь. Я думаю, что и во-первых всех не пересажаешь, у них столько тюрем нет. Начнем с этого. Во-вторых, если кого-то сажают, его кормить надо. Поэтому вы даже не сомневайтесь, уедут, скорее всего, они. Я думаю, что я говорю, события начнутся с сентября, так что так я, может быть, и раньше. Каспичанин присылает помощь, спасибо. И спрашивает, когда на YouTube-канале будет галочка, подтверждающая подлинность этого канала? Почему заявку не подадите? Спасибо. А эм, ну тут самая основная галочка это, наверное, то, что название канала. А я вообще не понимаю, о чем речь. Я не знаю, что подлинность канала какая галочка подтверждает. А может быть, он просто не очень понимает, где официальный, а где неофициальный канал. Я еще раз хочу дополнить, что официальный канал это слово артподготовка, подготовка", написанное латинскими крупными буквами заглавными. Это основной канал арт подготовки официальный. Посылаю мало но от всей души пенсии 7900 рублей. Людмила пишет ужас, конечно. И не обращайте внимания на высказывания разного рода персонажей. Им все равно, про кого говорить гадости про принца Альберта, про Навального, про Мальцева. Ну, ладно. Отто Кац, Фельдкурат. Да, спасибо. На доброе дело, Екатерина. Спасибо. Вот слава, хоть в России все жизнь в России все труднее, кредиты душат. Береги себя, много людей на тебя смотрят с надеждой. Это Денис Кам написал. А я помощью. смотрю на этих людей с надеждой, поэтому давайте не будем смотреть друг на друга. А. Вперед из песни. На борьбу с режимом Гена. Спасибо. На похороны Путина. Это Привет. Спасибо. спасибо. Привет, Хунты. Вячеслав. Здоровья вам и терпение. Владимир Саратфорг Спасибо, Володя. Серега город Бор без подписи помощь присылает. Спасибо, Серега. Так, ну давай еще ответим тогда в чате, а то мы чат, говорят, не читаем. Чат мы читаем сейчас. Так, петиция Трампу. Да, про петицию Трампу мы сегодня не сказали. Подписывайте петицию Трампу относительно Алексея Политикова. Того, чтобы Трамп надавил на Путина и Политикова выпустили. Он сидит просто так. Ни за что, ни про что. Акулина пишет. Я вчера зашла на канал, там час смотрела. Оказалось, это год назад было. А Акулина... Заходите на официальный канал, там всегда да, да, свежие да. программы. Официальный канал «Арт -подготовка». Арт Подготовка. Там чуть больше 130 тысяч подписчиков. Это будет как ориентир. Мальчик, тебя славяю, приглашать на радиоэфир, порви его там, ну, пусть скинут мне координаты, я с удовольствием пойду в радиоэфир с очень большим удовольствием. Только а, есть такая... Приколка насчет порвать, когда ты на удаленке работаешь, то есть тебе задают вопрос, ты что-то сказал, тебя отключают, потом говорят сколько угодно, но раз опять тебя на секунду включают. Но тем не менее, я думаю, что э, все равно я с удовольствием бы воспользовался такой возможностью. Сергей Филонов спрашивает, Вячеслав, прокомментируйте, нужен ли новый мировой комитет по защите человечности? Да не знаю, я думаю, что никакие комитеты не нужны, нужна просто система мировая по защите человечности. А если это будет заниматься этим трансформированный какой-то орган в виде ООН, да, но только трансформированный, который имеет э, полномочия определенные, то, я думаю, будет все хорошо. Так. Вот предлагают, давайте ссылку на петицию в твиттер Трампа разбросаем Да, очень хорошо, спасибо, огромное спасибо Действительно, надо это всячески перепощивать, чтобы в твиттер Трампу сбрасывали ссылку на подпись на петицию помогите сделайте пожалуйста все вот в твиттер трампу ссылку на петицию скидывайте из своих твиттеров и все и все будет классно так оппозиция пишут в заднице да нет вы знаете оппозиция как раз не в заднице в заднице к сожалению россия а оппозиция в общем-то развивается очень серьезно так почему не зачитал мой донат зачитаем еще Возьми на себя. Да, вот это yeah. возьми. Возьми yeah. за те дни, которые прям yeah. заранее подготовь, прям скинь куда-то и то, что мы не прочитали, потому что это неправильно. Прочитаем все это надо обязательно. Суперкомпьютеры России это офшоры путинской банды. Да, действительно, так оно и есть. Останкино возьмете. А что Останкино? Зачем Останкина брать? То есть, они думают, что вот они охраняют там Останкин с пулеметчиками и минометчиками. Это такое место силы. Это вовсе сейчас не место силы. Сейчас вот из любой Пырловки можно вещать и докричаться до каждого. Так. Слава, ты готов наказывать за преступления своих близких Ну, во-первых, я юрист И поэтому могу сказать, что никто не должен наказывать своих близких за преступление. Если они, не дай Бог, совершают преступление, должен наказывать суд Если судья оказывается родственником, то он обязан взять самоотвод ну, это классическая форма Поэтому, конечно, не готов а кто готов наказывать? Если кто-то готов наказывать, то это такой старик Хасан, да, помнишь? Главарь ассасинов был. Вот он там своего сына отправил. Ну царь Петр там своего сына рубанул, да. Я на не готов. Сообщить, когда будете вещать по центральному ТВ. Надеюсь, что 5-11. Так. Вот э, Кости пишет предложение, что к жене Трампа тоже можно кинуть ссылку в Твиттер. Да, очень хорошо. Давайте вот жене Трампа ссылку в Твиттер и самому Трампу. Вот сегодня надо эту работу сделать по максимуму. Перепощивайте, пожалуйста, по максимуму, забросайте ссылками Твиттер Трампа и его жены. Это очень важно. Ссылку на петицию в Белый дом по Алексею Политикову. Это очень важно. Сделайте, я прошу вас. Вот Спрашивайте, как можно помочь. Вот это будет великая помощь. Вячеслав, добрый вечер. Как вы относитесь к Ардагану и его политике? Ну, негативно я отношусь к Ардагану, поскольку он свернул, в общем-то, светское развитие Турции, кимализм уничтожил фактически и ведет Турцию к полной тирании. И, конечно, я терпеть не могу тиранов и к его политике, в общем, негативно отношусь спрашивают мальцев в 1917 году были белые и красные в 2017 какие будут ну в семнадцатом не был белых красных красных они появились в 2018 если вы помните да белый и красный а в семнадцатом еще не знаю какие посмотрим кто-то уже обозначился голубые по крайней мере уже есть да может, будет ли Кровавый Октябрь-2? Ну, это от всех нас зависит. Я что могу вам сказать? Я не знаю, я не Господь Бог. Это зависит от нас. Если нас будет большинство, все пройдет очень мирно и тихо. Подписал, слава, петицию для дяди Дональда. Не впаду. Удачи. Спасибо. Огромное спасибо. Ржу не могу. Петицию Трампу. Трамп, помоги. Ха-ха. Да дело не в Трамп. Помоги. Дело в том, что мы таким образом осложняем некоторые вопросы. У у Путина, да? Это... Человек правильно написал, не впадлу, да? Это к Путину обращаться впадлу. А с Трампом, в общем-то, мы рассматриваем отношения как... Как это сказать? Ой, слово забыл. Слово забыл. Ну, то есть, как отношения... Партнеров, как отношение России истинной России и Соединенных Штатов, и все. То есть мы воспринимаем Трампа как лидера США, но не воспринимаем Путина как лидера России. И от имени России обращаемся к Трампу. Это очень важно. Пишут, что Гиркин вызвал Навального на дебаты, а с Марцевым застал выйти. Да, я думаю, что и Навальный совершенно спокойно разберется. Но только и на месте Навального. Зачем ему идти на дебаты с Гиркиным? Ну, информа Навальный раз в 500, если не в 500 миллионов больше, чем информа гиркин Зачем ему очки рисовать какому-то Гиркину? Кто такой Гиркин? Все. Гиркина нет. Можно забыть. Слава, почему ты ушел с партии Парнас. Я никогда не был в партии Парнас. Я был вторым номером, но я не был членом партии. Я выиграл. Парнас устраивал праймерис. Я этот праймерис выиграл. У них было условие такое, что идет первым в списке Касьянов, который не участвовал в праймерис, а вторым идет тот, кто выиграл. Я выиграл, пошел вторым номером. Мне нужно было центральное телевидение. Захватывать его еще мы не были готовы к тому времени. Вот тут как раз человек по этому поводу и пишет э -э -э -э -э. Без Останкина Да ладно, ничего <тавливает> Так Так Почему вы скрываетесь, боитесь, а как же первым на баррикады? А вы видели баррикады? Когда будут баррикады, тогда поверьте, я там буду первый. А вот чтобы туда попасть, нужно пока скрываться. Так что вопрос к Ленину, который в свое время поступил точно так же. По поводу вашего старого видео спрашивают, там где вы говорите, Путина. Вот я бы предложил посмотреть человеку целиком это видео, а не кусочек. А какое видео с Путиным? Вас там спрашивали... А в контексте всей речи было сказано, что вами, что если бы не он, то России бы не было. В смысле? В 2006 году, да. когда, когда я его назвал политическим стриптизером в этом же эфире, ну, наверное, я хвалю Путин, <с> называю его в 2006 году политическим стриптизером. Они вот выхватывают какие-то куски такие, там их перелаживают как-то, mm -hmm. И думают, что они кого-то обманут. Так. Почему? Что тут? Уважаемый Мальч, что ты думаешь о, либер... о либертарианстве? Ну, как и любая либеральная идея, как бы она ни называлась, она старая, ей как минимум там три сотни лет, да? Поэтому старые идеи сейчас не работают. Ни коммунизм, ни национализм, ни либеральные идеи. Они не работают. Сейчас Работают те идеи, которые представляют народовластие, идеи будущего, идеи анархии, идеи информационного мира. Вот что сейчас работает. А это все это прошлый век, даже поза поза прошлый век. Так, ну что все, заканчиваем. Спасибо, что вы нас смотрите. Извините, если что не так, да. А если что так, то не извиняйте. Спасибо. Спасибо. До, До свидания. свидания.